Всем привет, короче. Тихо говорю, потому что здесь. кто-то. Видели его? Он тут. Не видели. А я видел. Вообще, тут лягушка живет. Квакушка. Так, сейчас к доктору надо сходить. Вот он. Здравствуйте, доктор. Говорит. Здравствуйте. Ну что, мне процедуру назначили? Да, назначили. Вы думаете, это достаточно? Я считаю, что да, помню. Хорошо, доктор. Это же должно...